его друзья всем привет с вами банан он я вам готов представить полезные сайты которые вам помогут создать а, свою карту или датапак или что-то подобное так вот а пока сам ролик не начался ты в принципе можешь подписаться на канал поставить лайк написать комментарий а, вот и присоединиться а, наш дискорд сервер где я общаюсь с подписчиками общей и Подписчики общаются, вот, предлагают свои идеи, а, и первыми узнают о каких-то роликах а, и анонсах. Вот так вот. Ну вот так... Бля, что? Итак, ну а мы переходим к обзору. Итак, ну а первым полезным сайтом а, является Minecraft Tools. Что вы здесь можете сделать? Создать свой фейерверк. Создать свой плоский мир. Генератор мобов, калькулятор разочарований, создание баннера. А, ну, я не буду все перечислять, я буду говорить только то, чем я пользуюсь. Это генератор мобов, генератор табличек, генератор тайтл, а, генератор книг, генератор теллов. А, ну и в принципе на этом все. А, ну и в редких случаях генератор зелий. Итак, давайте-ка, допустим, перейдем в генератор мобов, да, и создадим своего гомункула. О, пожалуйста, подождите, пока загружаются данные мобов. Так, ну, ждем, да. Вообще-то после «пожалуйста» должна стоять запятая, да. О, итак, что вы здесь можете сделать? С помощью команды призывать, создать с помощью яйца призыва и создать уже рассадник монстра. Давайте с помощью яйца спалана. Тип яйца. Вы можете с версии 1.13 выше выбрать определенный тип яйца. Допустим, я хочу, чтобы у меня зомби призывался с помощью яйца слайма. Все, теперь выбираем зомби. Имя. Имя моба может быть форматирован в JSON-текст. То есть мы можем перейти вот сюда. А, генератор компонентов JSON. А, подождем пока он загрузится да и вот у меня загрузился генератор компонентов JSON, и вы можете писать сюда любой текст а, как я уже говорил я же создаю гомункул поэтому я а, назову его гомункул а, и кстати с версии 116 и выше вы можете а, ставить любые цвета которые захотите я вон я хочу чтобы вот такой а, был цвет да Теперь могу выбрать жирный текст, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый и какие-то непонятные буковки. Давайте-ка вот все три вот этих типа, а точнее четыре, выберем и напишем гамун. Все, теперь генерируем JSON текст и копируем вот эту строчку. Видите, для Minecraft Java 1.16 ⁇ Переходим сюда и вставляем данный текст. Теперь, что мы можем сделать? Отключить искусственный интеллект. Исчезновение мобы через время. Мы можем отключить это и включить. А, светится. Ну, давайте он у нас будет светиться. А, давайте. Мы можем настроить ему жизни. Здесь число это половина сердец. То есть, если я напишу, допустим, 60, то у него будет, а, по сути, 30. Да? Теперь следуйте диапазону, то есть это максимальная дистанция, с которого монстр будет нападать на игрока. Э -э вот, Можем поставить хоть э -э 500 блоков, да? но я не буду, соответственно, это делать, я шо, дурачок. Можем настроить атаку, скорость моба, вот. таблицу дропа, М можем сделать так, чтобы он ломал двери и тому подобное. Ну, в общем, сами все разберетесь, во всем разберетесь, вот. Ну, у меня гомунку будет в кожаной кепочке, и она будет перекрашена вот в такой цвет, да? Создаем команду, копируем ее, переходим в Майнкрафт, да, так, ставим командный блок, вставляем команду, и получаем яйцо призыва. И вот он, наш гомунку. Он светится. Uh, у него, по сути, сейчас должно быть 30 сердец. Сейчас мы это узнаем с помощью команды data-get-entity-hills. Uh, uh, и у него почему-то 20. Ах, да, uh, забыл сказать, этот сайт, он еще не перевел атрибуты на 1.16, поэтому он придется uh, поменять. То есть вы можете заметить то, что здесь генерик hills, а надо было поставить uh, прочерк uh, и написать Hills с маленькой буквой. Ну, вот так вот. Во всем сами разберетесь. Если что, задавайте вопросы в Дискорде. Но мы переходим к следующему сайту. Итак, ну а следующим полезным сайтом у нас будет сайт-генератор, а, соответственно, а, рецептов крафта. Итак, давайте-ка настроим свой рецепт. Я хочу, например, чтобы у меня а, яйцо дракона а, было за... Допустим, за... А, алмаз и что еще и одно зачарованное яблоко вот так вот, да? теперь можем назвать этот рецепт как захотим я допустим назову а, dragon эго а, вот и все и вот у нас уже всплывает JSON формат данного рецепта. Вы можете скопировать и вставить свой датапак. Ну а можете скачать этот JSON файлик. Или можете скачать сам датапак. Я скачаю, да. Уже подготовил папочку. Открываю данный архив. А, нет, его не надо было открывать, извиняюсь. Я просто привык то, что у вас. Я работаю с папками, а не с архивами. Теперь можем на топак. Кстати, там был лук телепортации, да, если ты не знаешь, что это за лук, то а, в описании я оставлю ссылку на ролик, да, на прошлый туториал. А, все, ставим верстак, а, берем алмазик и зачарованное золотой яблок. А, вот у нас получается яйцо дракона. И мы получаем достижение. А, вот так вот, да. Переходим к следующему полезному сайту. Итак, ну а следующим сайтом а, является mesodgithub.io а, Что он нам позволяет сделать? А, создать таблицу добычи, достижения, предикаты и а, настройки генерации мира. А, я не буду рассказывать про каждое, вы можете сами разобраться, или же, если вы попросите, осуждаю. Блядь, дебил. Я же снимаю ролик, Блэд. А, если вы попросите, я сниму про каждую настройку, про таблицы добычи, достижения предикат и настройки генерации мира в отдельных роликах, если вы попросите, да. Ну, а я расскажу про а, генератор предиката. А, я не буду вдаваться в подробности, что такое предикат. А, допустим, я буду детектить свойства сущности, да состояние, и я хочу, что э, у нас будет условие, то что игрок будет э, находиться в сидячем положении, то есть будет шифтить. А, мы копируем данный JSON текст, переходим в наш датапак, сейчас я его лучше разархивирую, потому что лучше работать а, в папочках, и я вам советую, да, а, вот датапак, все, и перекину сейчас э, туда все файлики, так все теперь удаляю ага ну ладно все перехожу сюда и создаю здесь папку предикат uh, захожу в нее и называю наш предикат uh, как захотим допустим тест uh, сник нет тест shift shift.json захожу вставляю и сохраняю перехожу в мир перезагружаю датапак и теперь допустим мы возьмем командный блок цикличный поставим его и пропишем команду что относительно всех игроков если будет соблюден предикат крафтинг test shift то будет выполняться команда say1 все, теперь могу... Ой, не обращайте внимания, то что у меня такой 3 это у меня просто ресурс-пак. А, включаю данный командный блок. И если я шифтую, то, соответственно, уводится в чат единичка. А, вот так вот. Но мы также можем проверять, шифтим, наоборот, не шифтим ли мы, да, есть, с помощью команды Unless. Вот, и вы можете заметить то, что у нас единичка в чате выводится. Я сейчас лучше уберу чат, да, сейчас выключу. Выключаю чат, точнее не выключаю, а очищаю. Теперь смотрим, я вот шевчу, да, единичка не выводится. Не шевчу, единичка выводится. Вот так вот, ну а мы переходим к следующему сайту. Итак, ну а далее у нас идет, соответственно, GIF генератор Здесь мы выберем, что мы будем выдавать. Я себе хочу, чтобы у меня выдавался Назаритовый меч. А, ну не меч, пускай мотыга, да. А, теперь показываю опции. Можем назвать данный предмет как захотим. Допустим. А, так. Пускай будет жирный текст, да. А, и, допустим, желтенький, да. А, банановая кирка. Ой, какая кирка, -мо! матышка. А, теперь мы можем выбрать зачарование. Можем сделать так, что они будут спрятаны. И можем сделать так, что он будет выглядеть как зачарованный предмет. А, я а, сделаю, соответственно, вот так, чтобы он выглядел зачарованным. А, теперь сделаю, чтобы а, он был, соответственно, неубиваемым. Но я могу это спрятать, я могу нет. Но я не буду прятать, чтобы вы могли все увидеть. Могу вставить сюда атрибуты. Допустим, давайте-ка, если мы будем держать в руках данный предмет, то у нас будет добавляться скорость. Вот так вот. Uh, и также мы можем настроить uh, для Adventure мода То есть, сможем ли мы ломать блок или же ставить его. Все, теперь копируем данную команду. Переходим в Майнкрафт. Uh, Выдаем себе командный блок. Отлично. Мы, кстати, выполнили ачивку. И вот вы можете заметить банановая матышка а, когда у нас в ведущей руке у нас атак спид э, плюс 10 то есть мы можем ударять вот так вот то есть как в пвп 18 до да? поняли вот так вот а, соответственно данный предмет не и называется банановая матышка отрыжка Итак, ребята, на этом все. Я, конечно же, рассказал не о всех сайтах, а, но а, где-то 50% сайтов, которыми я пользуюсь, я о них вам рассказал. А, присоединяйтесь наш дискорд сервер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, здесь будет еще очень много интересного. Предлагайте идеи для туториев в комментариях. Всем удачи и всем пока.